Звездой над белыми крышами Где окон чернеют пятна Где совет, как на волю вышедший Не ищет дорогу обратно Что было, то в лету кануло Следы заметут метели Когда старики и ангелы Склонятся к белые. С надеждой на милосердие Во веки веков от ныне Распятие и бессмертие Приносят в одной корзине